Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Рыбный Супик, и сегодня мы продолжаем играть в такую замечательную, или может не замечательную игру, как Крафт. Я с предыдущей серии, не изменяя традициям, опять упал в воду, но я расширил немножко плод. Так, да. теперь он стал вот такой, у нас появилось два сундука, конечно маленьких, ну ладно. Вот чайки летают, чайки. Ну, примерно вот так это все выглядит, пока что я думаю, нам еще надо будет сделать Опа Кровать все будет нормально И плотно починить Кстати, ага Так, плот надо починить Все, смотри тут О, она Разбушевалась Так, давайте сделаем второй курилку, потому что у меня почти сломан И пойдем залкаем данный остров Надо еще будет вокруг него проплыть потому что могут быть ресурсы разные так, добываем дерево цветы я пока не собираю потому что красить пока что плод я не собираюсь ананас это нам надо покушать кушать надо да. так вот что маленький надеюсь угу. вот вроде картошки 11 штук а пожарить забыл. Ну ничего страшного. Так, арбузы тоже собираем. Цветок я выкинул. Потому что пока не нужно. Нам надо еще добить будет песка. С грима. Чтобы сделать лавильню. Надо угу. будет железо куполеть. Так, все. Залатал так, идем нырять так, главное, чтобы акун не схвал глина, это камень вроде камень мне не нужен это вроде бы песок да, это песок так, добываем, добываем и не забываем про данные образы то, что они пригодятся. так, успеваем Идем перекусить и заново пьем так вот это собираем глина. Ага, так, тоже глина хлам тоже собираем вот хлам это просто необходимая вещь который не будет хватать так это медь вот это вроде бы железо да до да, железо, да, железо рода который надо будет переплавить меня сломался. Давайте вот этот я перетащу. Немножечко сюда. Так. Тут нету, да? Так, еще железная железную. Наверное, да. Так. Опа! Испугался, господи. Боже мой, сердце в пятки ушло. Просто поднимаю камеру. Тут такая челюсть на тебя летит. давайте с другой стороны пособираем так нет это камень чай офигеть есть и сюда тоже тут тварь такая я, кстати я почти убил ага так добываем добываем давайте чуть не можно убить можно Ага, посражаемся. Жизнь, жизнь. Так, давайте арбузяку съедим. Попробуем тут долутать что-нибудь. Или я умру? Наверное, да. я умру. Ну вот так умру, возрождусь. Ничего страшного. Нет, не она. Нет, не она. Ну ладно. показалось Так, собираем ресурсы. Я думаю, нам это хватит. Ну, с этого острова. Потому что тут акула. Я с ней не очень хочу. Потому что... Ну вот потому, что почти умер. Да. Вот поэтому я нравится с ней не хочу. Хорошо, что она по суше хотя бы ходить не умеет. Весь угу. надеюсь доплыву. Вот такие кстати Сети поставил, ловушки Чтобы а, Ловился всяким хлам Так Надо разбросать по сундукам О, нифига мне уже дотс хлам Так, железо тоже сильно Офигенно мне ловушки Вообще Наглевка что что а ловушки дорогие так угу. надо это картошку жарить и картошку собирать на чайки съели так это мы сюда польм это мы сюда так ну я думаю с этого острова можно отправляться только самое главное купить с этим вот всего нельзя хватило. А нам их надо. Я помню сколько я вообще печку изучил. Да, я печку не изучил еще. Так, а что нужно для печки? Так. А где она? Печка, печка, печка печку надо. А, да сухой кирпич. Угу. Значит, вот, так вот Даже одно получается у меня будет, потому что пластик, веревка. Да ладно. Да ладно. Я ж врежусь есть пластик, бам, есть. Так, так. Убрать якорь. Плываем. Че проплываем? Все нормально. Так, водоросли надо выложить сюда. Нужно потом пригодятся, Поэтому состыкуем. Лавинку выложим сюда. Мед тоже сюда. Так. По сути, по сути. Не, ну а что по сути? Надо дождаться пока высохнет кирпич. Сделать плавильню. все таки изучить большой сундук. Большой сундук это шарнир. А у меня... Шарниров, нет понял значит ну, а как их изучать шарнир тоже не помню надо же где-то вроде чертеж искать когда он выпадет М -м. ладно ладно так Хавать пока не хочу мне пить ладно, надо добываем ресурсы да вот так вот примерно да второй раз промахнулся почему бы и нет Но хотя бы ловушки справляются да почти надо их больше сделать тогда все будет хорошо Но это надо плот расширить так кстати этим мы наверное и займемся расширение плота плота Вниз. Оп, достану мне. Достану. Оба. Чё, так. А Ну-ка сюда. Так, дерева вот много. Надо, кстати, вот искать корабли. Вернее, плоты. Плоты, которые... Заброшенные, чтобы найти там на шарниры Они вроде там находятся Поэтому ищем Кстати, а тем временем Пока мы ищем плод Я уже убил первую акулу хм. Неплохо, думаю, неплохо Продолжаем дальше искать плод Итак, я уже где-то плаваю 10 минут и не могу найти этот плод Но я нашел более покруче Я нашел железо а, но на самом деле я не нашел железо, я нашел остров опять. Давайте его снова залутаем. Так, кидаем якорь. А я пошел пить. Пить, надо водички попить. Так, и поесть. Так, мясо еще тут не согрелось. Так, а что у меня? Картошки нет даже. Давайте кокос захаваем. Кокос тоже еда, что у меня? Так, наверное, стоит еще сделать. Крюк чтобы золотать еще и дно. Так, идем. Ух ты, только спрыгнул. Чуть-чуть -то, молотом? Ой, топором огрей. В натуре. Дерзкая рыба. Снова появилась она. Первый трофей у нас уже есть. Так, ну-ка. Стоп, а на какую кнопку? Там же можно как-то... А, так. Это не то, не то, не то, не то, не то. О! Ага. Вот такой очельник. Так, ладно, очни. То мешает обзору. Так, набываем следующие пальмы. Ага. Добыл следующие пальмы. Сломался у меня, во-первых, топор. Да-да. А, а то Серезу Вообще ничего? А не. О, нет. Если не ошибаюсь, то там ничего нет. Ладно, это на другом острове, значит. Так, медь. Так, как я сказал, мне нужен песок с глиной, чтобы сделать пловидную. Пловидную я, кстати, уже изучил. Или стоп. Нет, стоп, это тот остров, все, да. Нам выпадает шарнир. Да, прикольно. Ну. Угу. Лучше бы, конечно, выпал чертеж шарнира. Ну, знаете ли, Сами шарниры не валяются на дороге, поэтому забираем. Так. Хлам. Песок. Хлам. Песок. Клам. Воздух. Тихо, живи. Да финаем. Вс, акула, что ли? ой, -ой, -ой, -ой. офигел а там чайка живет ладно живет урожай а, нужно песок с глиной так глину был хлам тоже добыл ух ты сколько тут глины с песком ну все, плюс одна плавильная, это точно. Блин, какая то крыса, а? Так, давай, давай. Давай, дурак. Опа, не укусила. Так. Мокрый кирпич. Один. Песка. Как ты она оборзела позже в край прям так еще надо песка хотя бы быть все нафиг этот остров я на акулу тем более тоже обиделся все убирая якорь. я обиделся так, нам нужна веревка. Нам нужны сундуки. А, ну да, конечно, конечно, конечно. Я изучаю шарнир, я получаю хранилище, но чтобы его скрафтить, нам нужен шарнир. Логично. Почему я не могло выпасть два шарнира? Кстати, вот этот изучал болт. Изучить. Теперь мне доступен хотя бы крюк. Прикольно. Ч ⁇ как его делать? Веревка, болт. Потом сделаем. Так. Хлам сюда. Сюда. А, так. Мокрый кирпич. Сюда. Так, урожай собираем. Вот эти опять сожрут. Я думаю, на этом надо будет заканчивать данную серию. Вот такие у нас приключения были в этой серии. Конечно, недолгие, но, наверное, следующий видос будет побольше. И уже появится более-менее такой красивый плод, а не просто бревно какое-то большое на океане. И, возможно, уже будет первая печка. И может что-то еще изменится. Ладно, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.